5 сумочек кроссбоди сумочный эксперт это я расскажу и покажу вам сумочки золотой дождь и не только сюда подойдет очень большое количество цветов у меня сумка такая уже из этого материала три года Нашу радуюсь и начала ее носить с серым льняным костюмом Одевала серый темно-серый костюм и ходила, с такой сумкой смотрится просто бомбически. Специально одела сегодня льняную тунику. Тоже, смотрите, самая простая туника, одела подъемник, И сумка уже мой образ разбавила, скажем так. Продолжаю рассказ про металлизированный габелет. А теперь расскажу вам про сумку, которая обычно называется эти сумочки, да, кроссбоди. Почему кроссбоди? Потому что это самые удобные сумки для любого повода. Она может быть маленькой. Либо чуть среднего размера, чуть побольше, да? И она лаконичная. Они обычно строгого дизайна. Они обычно такие прямоугольные, со множеством отделений. Это не самая маленькая сумка. У нее средний размер. Она выполнена очень необычно и очень здорово. Расскажу, в чем ее преимущество. Во-первых, она подкроена. У нее очень много гобелина который сверкает и блестит на солнышке. Есть ручки, Там она не одна и две показываем. Есть короткая ручка. Я потом пристегну ее, покажу, как она смотрится с маленькой ручки. В принципе вот так вот, да. Если я не хочу сегодня длинной ручкой, хочу коротенькую и прямо на плечо вот вот так прям повесить, она вполне подойдет. Либо взять в руки. Мы выбираем. На задней стенке карман на молнии. Довольно немаленький. А внутри вообще сюрпризов полно. Смотрим. Очень плотный подклад, который выполнен в черном цвете. И он имеет хбшную основу и рисунок огурцов серый здесь. То есть вот такой довольно-таки объемный отдел. Один отдел. Второй отдел. Смотрите, еще один отдел. В этом отделе еще кармашки мелкие. Это отделение на молнии. И кроме того всего прочего. Ой, да, оно закрывается на молнию. Третий отдел. И для удобства он еще защелкивается на клепке И получается в одной сумке небольшой три отдела. И очень. Мягкая, комфортная, обстановка с ней создается такая, знаете, интимная, как близкая-близкая подружка, с которой не хочется вообще расставаться. Она очень сильно блестит. Наверняка освещение не передает того ощущения, как все это блестит, как блестят металлизированные нити. Но, честно сказать, у меня сумка из такого гобелина, но она большая, то есть у меня сумка-мешок. И я очень люблю эту сумку. Почему? Потому что, когда ее берешь и идешь, однозначно обращают на тебя внимание. А мне очень важно, когда я хорошо выгляжу. И подружка, с которой я нахожусь, она создает mm -hmm. нас мне настроение. Идем дальше. Следующую модель, которую можно купить не только на лето, весну, осень, но и на зиму. Потому что цвета носят абсолютно разные. Начиная от черной, кончая белым. Очень мягкие, интересные модели. Это одна и та же модель фабрики Али. Плач. Декор. Декором данной сумки является цепочка Красивая строчка И замок, который фиксируется Очень легко на клепку Цвета в наличии мята Горчица Цена сумки 1900 рублей Покажу на примере мяты Вот такая длинная ручка Красивый подклад Очень качественный и интересный Смотрите, он очень плотный Даже на ощупь Вот так ручка и она, кстати, регулируется. Можно увеличить ее, ее очень на большую высоту. Смотрите, еще на четвертую часть сумки. Даже на третью. На треть. Два входа. На задней стенке карман на молнии. Ой, отсутствует. Простите. Внутри молния. Карман. Да? На передней стенке большой карман. Очень приятный на ощупь. Очень интересные сумочки. В общем, обвешала вся сумками. Люблю, обожаю сумки наших российских производителей. Выображаю всегда. Меняю их постоянно. У меня их очень много. Пишите, звоните. Рады буду Вашим сумочкам. Лето, пляж, плачи. Возвращаемся. Идет весна, май месяц. Смотрите, какие у меня интересные модели. Очень красивое кружево. На фотографии, которые выкладываю в инстаграм, они не передают фактуру и цвета модели. Это молочное кружево. Она вся фактурная. Смотрите, какая красивая сумка. Кружево очень легко моется. Оно будто пропитано какой-то защитой. Да не будто, а пропитано. Как будто на ней силиконовое кружево Оно очень приятное на ощупь, фактурное Прям вот так вот покажу Оно прям как с мы идет Как выдавленное С защитной пленочкой Легко мыть, даже хозяйственным мылом. Обычная губка протерли И она будет чистая Она не затирается, не замыливается И абсолютно по-разному выглядит Смотрите, цвет мята Из обычной кокожи И фактурное бежевое кружево Модель одинаковая, а смотрится абсолютно по-разному. Покажу на примере мятой. Красивая сумка, которая комбинируется с очень многими цветами. В этом году стараются покупать не только светлые сумки. Почему-то у нас больше всего спрашивают именно цветные. Смотрите, вот такой вот ремешок. Он регулируется по высоте. При желании можно пробить еще одну-две дырочки и опустить ее еще ниже. На передней стенке кармашек на молнии, который фиксируется кнопкой. Очень просто. Если вы не успели застегнуть на молнию, можно закрыть просто наклепку. Для надежности молния. Везде хороший надежный подклад. Два входа. Довольно приличный объем. На задней стенке карман на молнии, на передней два кармашка и на задней карман на молнии. Вот такая красивая модель. Цена этой сумочки 1900 рублей. Описание оставляю под видео ниже. Смотрите а в описании более подробно на, на тайминге. красивую сумку золотого дождя сумка клач не клач но малышка крутая модная из габелена. на солнышке она вся блестит здесь э, нити как металлик серебристо такие металлические синие вставлены и она очень здорово бликует на солнышке а, поэтому я стою в тени на сумке снимать очень сложно поэтому вот так цена сумки 2 Размер у нее довольно хороший, за счет того, что она кругленькая. Отдых, море, пляж, лето. Все это касается нас, девочек, в том числе. Покажу сегодня клачи. Одна и та же модель, но выполнена в трех вариантах. Эко-кожа с разрезной аппликацией. Сейчас мне Леночка подаст. И красивые гобелены. Все сумки по 1800 рублей. Смотрите, какие красивые цвета. Гобелен как будто 3D. Выполнен в объемном рисунке. Очень интересно. Три входа. И здесь красивые красные, прям 3D-шные, красивые маки. На передней стенке везде три кармана, отделанные как ко кожей. Вот такое донышко. Везде есть длинная регулируемая ручка. Покажу на той, которая на мне. Серая, а с серым и черным в отделке. Длинный регулируемый ремень на всех трех моделях. Да, сатак у нас говорят. Вот такие хода как отдельно независимые карманы здесь внутри перегородка сейфик на задней стенке карман на молнии на передней два кармашка и сзади карман на молнии вот такая красотка девчонки пишите звоните заказывайте они пока в наличии есть скоро выпускные праздники и вообще просто поездки удобно когда повесить на себя сумку можно и освободить при этом руки Номера телефонов и все мои контакты всегда есть в описании внизу под видео. Не забывайте об этом. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Звездочки, возникают нюансы. Если нравится сумка, ее лучше застолбить, позвонив мне по номеру телефона. 8 904 436 0956. В связи с тем, что мы торгуем оптом и в розницу, сумки могут быть проданы. Поэтому желательно, чтобы вы мне позвонили. Номер напишу вот здесь. И все номера телефонов мой, и все контакты указаны еще внизу. Подписчикам канала скидка 10%. процентов.